Дорогие друзья, сегодня четверг, 22 декабря 2022 года. Вот такое волшебное сочетание. 22 в начале, 22 в конце. Начинаем нашу очередную встречу по четвергам. Сегодня я хотел бы поговорить о Советском Союзе, потому что совсем скоро, 30 декабря, исполнится 100 лет со дня его Создания. Но, как вы знаете, он даже не дотянул до 70 и почил в Бозе за год до юбилея. Ну, Давайте попробуем разобраться, что это было, как это все создавалось и к чему это все пришло. Если посмотреть исторически, то в начале в СССР входили всего 4 Вернее, их было больше, потому что была Закавказская республика, которая включала три республики, Азербайджан обменю, Грузию, Украинская Советская Социалистическая Республика, Белорусская Социалистическая Советская Республика и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, РСФСР. То есть РССР, УССР, БССР и Закавказская Республика 4, на самом деле 6. В 1922 году заключили договор. Потом постепенно э, все расширилось. Э, последними э, вступили совершенно недобровольно республики э, Балтии. Э, Литва, Латвия, Эстония. Это было перед началом Второй мировой войны э, в 1940 году. и Также в состав Советского Союза вошла э, часть Западной Украины. Э, но в конце концов все развалилось, и на обломках СССР возникли независимые республики, даже, я бы сказал, государства, хотя правление у многих считается, естественно, республиканское. Многие сейчас с большой ностальгией и теплотой вспоминают время Советского Союза, когда все было хорошо, бесплатная медицина, бесплатное образование и так далее, стабильность жизни, отсутствие безработицы. Естественно, были хорошие моменты, были плохие моменты, был дефицит продуктов, и не только продуктов, а вещей первой необходимости, <coughs> включая туалетную бумагу. Но э, вот этот парадокс, почему так сейчас это все востребовано, вернее, не сейчас, а последние... 20 с небольшим лет это связано как раз с правлением Путина. Ну, можно процитировать слова президента России о том, что распад Советского Союза был величайшей геополитической катастрофой. Ну может лично для Путина он был катастрофой, но к этому все шло. И для этого нужно вспомнить правление небольшой очень такой краткосрочный Горбачева, который пытался реформировать вот этот социалистический строй, и ничего из этого э, не получилось. В принципе, э, самое интересное, парадоксальное тоже, что и при Советском Союзе, при э, социалистическом строе были небольшие поблажки, э, я имею в виду, например, та же дача являлась собственностью, ну, уже не говорю про автомобили и кооперативные квартиры. То есть это был отход от основополагающих этих постулатов, где во главу угла вставилось всегда государство, а частная собственность вообще отрицалась как класс. И на этом все было, собственно, и построено, потому что социализм тем и отличается от капитализма. У капитализма главная частная собственность, у социализма государственная. И э, вот эти небольшие поблажки э, никак не могли изменить общего принципа. Но э, если смотреть в историческом разрезе, можно еще вспомнить, э, конечно, времена Непа, когда просто была частная собственность. Но э, государство пошло на это не от хорошей жизни, вы помните, э, вернее, вы не можете помнить, но знаете, что э, речь идет о гражданском войне, кстати, э, мы никогда не задавали вопрос, а, собственно, почему возникла гражданская война, причина ее. Нам никогда об этом, естественно, не говорили. Но если так порассуждать логически, возникает такой вот момент истины, что оказывается... Половина, можно сказать, населения России тогда не приняла революцию И пошла со штыками защищать родину То есть белый и красный Вот такой был водораздел сто лет назад И те, кто не приняли революцию, были вынуждены эмигрировать и жить на Западе То же самое происходит и сейчас То есть вот эти параллели совершенно очевидны Но вернемся к Советскому Союзу Декларировалось очень много, прежде всего, дружба народов, но это тоже очень большой советский миф, что в СССР была такая крепкая дружба народов, все друг друга любили, обожали, не было никаких межнациональных конфликтов, не было ксенофобии, антисемитизма, это все, мягко говоря, неправда, а грубо говоря, ложь, потому что все это было в разных формах, естественно, государственного антисемитизма не было, но он был такой вот бытовой, и, кстати, я тоже с этим сталкивался, несмотря на то, что я родился в 1969 году. Но, тем не менее, мне тоже пришлось этого все на себе ощутить. И говорить, что все себя чувствовали одинаково, нет. Даже самое интересное, что в национальных республиках все равно, естественно, доминировал русский язык. И вот все национальное это куда-то шло на второй, десятый, двадцатый план. Так что, вот эти все мифы о том, что все друг друга любили, обожали, это можно оставить в стороне. Потом вот по поводу образования. Все кричат, вот советское образование самое лучшее в мире. Ничего подобного. Оно было очень идеологизировано, особенно высшая школа. На каждом курсе изучали партийные всякие дисциплины. Вот я застал еще историю КПСС, после меня уже ее... Не учили и истмат, и диамат, философия и политэкономия. Все, все это изучалось в полном объеме. Зачем это нужно было, например, творческим людям, это большой вопрос. Только забивали мозги, заставляли конспектировать эти труды наших вождей и так далее. Смысла в этом особого не было. Теперь про среднюю школу тоже э, говорить, что в средней школе э, были такие о, чудные э, знания, получали ученики, тоже преувеличение, э, потому что вот, советская школа не, пред, э, не предусматривала того, что ученик должен что-то анализировать и что-то делать собственные выводы. Нет, ему разжевывали все, э, на, э, на литературе он должен был э, цитировать Белинского. И, собственно, мнение никого не интересовало, то есть это такое было муштра. По поводу высшего образования я сказал, и дело в том, что если советское образование бы ценилось, то сюда бы ехали не из Латинской Америки, Африки, а из Западной Европы. Потом, если сравнивать советское образование с Западное, естественно, совершенно другие критерии, и поэтому. Собственно, образование на Западе раньше вообще не признавалось, сейчас как-то частично признается. То есть совершенно другие формы подхода к изучению материала. Это первый миф. Второй миф по поводу медицины, что вот все прекрасное было медицина бесплатно и так далее. Она была прекрасна только у партийной верхушки, четвертое управление знаменитое Чазово. Что касается какой-то районной поликлиники, в каком-то небольшом городе, естественно, там уровень был соответствующий, низкий. И говорит, что вот, какой, как это было здорово, бесплатно, бесплатно. Да, бесплатно, это еще не значит хорошо. Кстати, сейчас платно и тоже не значит хорошо. Тебе, вас могут там в России заставить делать какие-то анализы, чтобы заработать деньги, которые совершенно не нужны. Так что это другая сторона медали. Но откричать, что вот, медицина была на таком высоком уровне. Она была на высоком уровне только в крупных городах республиканского союзного значения, такие как Москва, Ленинград, потом Санкт-Петербург, Киев. Ну вот в Харькове тоже, можно сказать, не такая же плохая была. Хотя, опять же, смотря где, на каком уровне лечиться. И это что касается... Учебу. Потом, насчет безработицы, это действительно правда, что в Советском Союзе не было безработицы, но почему ее не было? Во-первых, существовала статья за тунеядство, то есть человек не мог не работать, вы помните эту знаменитую историю с поэтом Иосифом Бродским которого как раз обвинили в тунеядстве, в том, что он нигде не работает. Он сказал, что он поэт, и этого ему достаточно. Но этого не было достаточно, потому что советское законодательство не предусматривало вот такие вот свободные профессии. Вернее, ты мог свободно э, творить, если ты был прикреплен к союзу, например, художников или союзов писателей, если ты официально был признанным, э, то тогда тебя не нужно было ходить на работу и где-то лежала твоя трудовая книжка. Но что касается других, то это было жестко. Ходили милиционеры, проверяли все. И я не помню сейчас, боюсь соврать, можно посмотреть, какой срок грозил там, три года или сколько. Но поэтому, собственно, безработица не будет. Это одна сторона медали. Вторая сторона медали, то, что работу, которую нужно было делать одному, делали пять человек. И, естественно, это все раскидывалось. Потом э, очень часто был принцип оврала. Когда в течение года все было тихо, потом в декабре, вот как раз в, в такие дни, как я сейчас вещаю, начинался Авраал, нужно было выполнять план, нужно было закрывать все эти прорехи. Э, работали быстро, некачественно, брак и так далее. Вот. Потом плановая экономика, вот хорошо, что я вспомнил. Вроде бы, с одной стороны, очень удобно, да, можно все распланировать, записать э заранее, на пятилетку, э какие-то нормы внести и так далее. Но э как можно на пять лет планировать, когда ситуация меняется? Поэтому, э собственно, и были приписки, э были всякие нарушения, злоупотребления и так далее. То есть на бумаге все было замечательно, в жизни было все незамечательно. И опять вот этот... Пресловутый дефицит продуктов питания, когда нужно было стоять в километровой очереди и доставать. Вот этот глагол, который непонятен, наверное, другим, в других странах, что значит доставать, что значит дефицит, что значит длинные очереди, что значит блат, что значит ты мне, я тебе. Вот этот Бартон, как мы сейчас говорим, обмен, когда билеты в театр менялись на условно какую-нибудь... Колбасу, сервелат или солями. Так что э, масса было вот таких вот э, тонкостей, которые сейчас люди не хотят вспоминать, или они просто с этим не сталкивались, потому что, э, собственно, все люди разные, жили по-разному. Э, верхушка бо, богема жила хорошо э, в советское время, я имею в виду, люди. Творческих профессий, художники, артисты, режиссеры и так далее Это одна, так скажем, каста Вторая каста это э, партийная номенклатура Жила замечательно, у них были свои распределители И третья это сфера обслуживания Это продавцы, э, заведующие там столовыми и так далее То есть сфера обслуживания, питания и так далее. вот они, они жили замечательно, потому что у них какой-то был бартерный обмен. И они, естественно, злоупотребляли. Потому что если они работали в столовой, значит, они могли сумками воровать продукты. Вот. Конечно, с этим боролись. Была такая организация, как ОБХСС. Хищение социалистической собственности. Даже кого-то расстреливали, вы помните. Дело московского универмага. По-моему, фамилия была директора Соколов, его расстреляли, но суть это не меняла. Потом были так называемые цеховики, которые подпольно занимались бизнесом, запрещенным в СССР. И масса была запрещена, например, нельзя было менять валюты. Вы помните эту историю с артистом Владимиром Долинским, который, я не знаю, по какой причине поменял лиры и загремел в лагерь лет на 5 или на сколько, я сейчас не вспомню. Вот, так что теперь по поводу, естественно, свободы слова демократии, этого ничего не было и в помине. Была только партийная линия, критиковать было нельзя. Если кто-то критиковал, значит, его или признавали сумасшедшим, или э, сажали в тюрьму за инакомыслие. В 70-е годы вы, наверное, помните или знаете, что была группа диссидентов, которые как раз, самое парадоксальное, что они не сражались с советской властью, а они наоборот выступали за то, чтобы то, что было в конституции, исполнялось. Прямо как сейчас. Если есть, написано там «свобода слова», что можно выйти на какую-то акцию, значит, давайте... Естественно, никто это не поощрял. И их не было целью свержения советской власти. Они хотели, чтобы был социализм только такой вот правильный, без вот этого террора и подавления накомыслия. Так что вот эти все диссиденты конца 70-х, 80-х, они, их нельзя, а их все время, конечно, судили за антисоветские всякие высказывания, вернее, им инкриминировали, что они хотят сбросить советскую власть и создать что-то другое. У них никогда не было таких, вот, насколько я знаю, целей, что, чтобы изменить политический режим в Советском Союзе. Но они не были довольны именно ограничениями, которые было полно, не было никакого свободы слова, не было никакой дискуссии. Вот позже появился такой термин, как плюрализм, вернее, не то, что он появился, мы узнали, что, оказывается, есть плюрализм, оказывается, можно дискутировать на какие-то темы. И, конечно, когда Горбачев открыл вот этот котел, крышку приподнял, оттуда пахнуло, конечно, вот этим всем. Но! С тем вот вместе с какими-то вещами полезными, туда полез, полезло все неполезное всякая черносотенная литература, которую можно было свободно купить, где-то в переходах метро вот эти всякие антисемитские листовки, газеты и так далее. Все это тоже пошло. И это говорит о том, что в России, это уже в России было, это уже, уже, уже после распада СССР было, не было понимания, что такое свобода, что такое гласность, что такое хорошо, что такое плохо. И вот, вот эта идеологическая такая несостыковка многих беспокоила, потому что Советский Союз при всех ограничениях там было все понятно, там было все прозрачно. Вот это хорошо, это плохо, вот это спекуляция, это нельзя, это можно, это черное, это белое. Все было совершенно регламентировано и понятно. Потом, когда наступили так называемые рыночные отношения, все пошло кувырком, и людям очень трудно было разобраться, этот человек занимается спекуляцией, или это бизнес, или что такое, он хороший, он плохой, в общем, не было никаких вот таких ориентиров. И э, люди очень по этому поводу страдали, потому что вот э, они привыкли к, к такому подходу, что их за ручку ведут, показывают, вот это хорошо, это плохо, и они особенно не думают, за, за них думает государство. А тут их вот так бросили в эту рыночную пучину, э, начались вот эти челноки, э, Турция и другие страны, Китай, э, туда-сюда, э, пуховики и прочее, и э, люди э, стали дезориентированы, потому что непонятно, к чему идти, к чему стремиться, э, вот этот рынок очень абстрактно непонятно, э, капитализм тоже э, был навсегда чужным, рассказывали, что это сидят там такие э, богачи на мешках, курят сигары в цилиндрах, и это все очень плохо. И отсутствие вообще идеологии, это э, сейчас преподносится как благо. Я считаю, что идеология должна быть хоть какая-то, чтобы люди хотя бы понимали э, смысл, <смех> не то что жизни, а к чему стремится. Раньше была цель коммунизма, это такой был призрачный опять же миф, совершенно утопический, потому что э, капита -э, капитализм это понятно, социализм это понятно, а коммунизм это просто э, такая красивая сказка, которые просто нельзя осуществить, уже пытались это делать сен и прочие, вот эти коммуны коммунистические, вот в Израиле есть эти кибуцы, типа колхозов, это все замечательно, прекрасно, но это не работает, потому что человек так устроен, что если ему скажут, что работать не надо, он работать и не будет. Но, к сожалению, так, так есть, сознательность <годно> невысока. Вот, так что говорить о коммунизме не приходится. Но какая-то была идеология, люди во что-то верили, в чем-то сомневались, но что-то было. Сейчас сказали, все вот как хотите, так и выживайте. Вот это главная, наверное, идеология выживания. Причем, вот интересно, как складывались отношения в советское время с государством. Это всегда было такое противостояние, потому что государство, естественно, стояло на... Стражей выполнения своих функций и своих интересов граждане пытались как-то с ним бороться всеми известными способами где-то кого-то ножухать где-то что-то украсть где-то что-то там вот как я уже говорил приписками заниматься вот вот такое ушло противостояние такого в кавычках соцсоревнования потом то, что все было вроде наше, это тоже сыграло такую злую шутку, потому что люди считали, что раз это общественное, то и украсть, собственно, не грех. А что такое? Ты же не у кого-то, это же наше, значит, мое частично. Значит, я не, не ворую, я беру свою часть, как в том известном анекдоте, когда еврей позвонил в ЦК и говорит, скажите, пожалуйста, это правда, что евреи продали Россию? Говорит, да, что тебе хочешь, хочешь что, что тебе надо? Ну, Я хотел бы получить свою долю. Вот, так что человек считал, что он просто возвращает свое. А если бы это было его, он уже относился совсем по-другому, частное собственное, да? Вот, он бы уже зубами рвал. Те, кто посягает на частную собственность. Так что вот эта идеологическая размытость, это все привело к тому, что люди оказались брошенными на произвол судьбы, потому что раньше их за ручку вели, а тут вдруг сказали, теперь сами-сами, как в известном фильме «Вокзал для двоих» говорил герой Никита Михалкова. Так что можно только посочувствовать. И теперь по поводу... Время еще позволяет причин развала Советского Союза, помните текст «Великий могучий», это, собственно, украдено у Тургенева по поводу языка но как применимо к языку это выглядит очень странно язык могучий почему это он могучий чего это он великий по поводу страны это звучит более логично но оказалось что Советский Союз не так могуч и не так велик велик не в смысле территории а в смысле величия и силы на чем это все строилось, строилось все я не могу сказать что на страхе но люди вот эта идеология партийная как-то существовала, и когда отменили вот эту знаменитую шестую статью Конституции о правящей партии, имеется в виду КПСС, то оказалось, что вот идеологии никакой, собственно, и нет. И началось какое-то вот брожение умов, вот как я уже сказал, плюрализм какие-то дискуссии пошли потом многим открылись глаза на историю люди осознали масштаб сталинских репрессий как это было все чудовищно сделано и собственно не за что было держаться вот, в идеологическом плане это одно, второе, экономическом тоже все республики Бывшего Советского Союза начали понимать свою значимость Вот во времена СССР, их зажимали. Вот тут они подняли голову и поняли, что, собственно, это их шанс проявиться. И, собственно, вот этот центр, союзный центр в лице союзного государства, союзных всяких структур, оказался просто ненужным. Это лишняя была такой вот груз, какой-то якорь на ногах. И постепенно, еще в 90-е годы, Прибалтика откололась, потом Грузия, потом начался так называемый парад суверенитетов. И к подписанию вот этих минских согла... соглашений, то есть не минских, а <со беловежских соглашений о создании СНГ, собственно, СССР уже трещал по швам, потому что было денонсировано динонсируем договор о создании СССР 22 -го года, то есть э, к, к моменту вот, подписания э, вот этого соглашения о создании э, нового образования, имеется в СНГ, э, собственно Советский Союз уже фактически не существовал, то есть он на бумаге еще существовал, а э, в реальности уже, уже трещал по всем швам, и он был просто Обречен другое дело, говоря, что нужно было э, вот этим трем лидерам просто официально выйти из состава СССР, тогда уже смотрели, как дальше. Ну, историю не перепишешь. Э, э, к сожалению, вот это э, Содружество Независимых Государств не стало той организацией, которая могла бы претендовать на роль какого-то обновленного союза. Это было такое, она еще формально существует, э, такой клуб, э, когда встречались. Э, Лидеры э, уже независимых государств там, подписывали какие-то не, не очень важные бумаги. И на этом все закончилось. Поэтому сравнивать его, например, с тем же Евросоюзом просто некорректно. Э, это совершенно разные организации. Вот. Но о чем я еще хотел бы поговорить сегодня. О а вот этой ностальгии по Советскому Союзу и... Вот какой-то маниакальной такой страсти Возвращение его на новых каких-то условиях Это уже невозможно Потому что прошло почти 30 лет Люди почувствовали независимость То, что они совершенно автономно существуют от того же Кремля Им не нужны указки Им не нужны какие-то... Вот эта зависимость от Кремля, потому что все соц... стран... не страны, страны тоже и социалистические республики, у них не было никакой самостоятельности, они были вынуждены под дудку Кремля плясать. Собственно, не было, даже все конституции дублировали эту самую главную. Конституция СССР, гражданство было общее, язык национальный затирался и так далее. То есть, э, все обезличивалось, все размывалось. Главное, что вот граждане э, СССР, советский гражданин. А то, что э, какая у него там, национальность, какие у него обычаи, это никого, извините, не чесало. И все это привело к, к распаду, потому что... Людям просто надоело вот это отсутствие самоидентификации, когда они себя не чувствовали полноценными гражданами своих республик. Вот вывел формулу. Они не чувствовали. Они чувствовали себя каким-то придатком. И, собственно говоря, не было 15 равноценных республик. Было 14. И главное было РСФСР. И, собственно, то, что в Москве сосредоточилось все и союзная, и республиканская, это говорило о том, что все, в принципе, входило в состав РСФСР. Потому что все подчинялись Москве, а Москва одновременно и РСФСР, и СССР. Мне могу сказать, что вот, РСФСР пострадала, у нее не было своей коммунистической партии, у нее не было каких-то там всех министерств, и она вот такая была бедная, несчастная. Ничего подобного. Это, это не было важным, то, что там не было компартии, потому что если вы посмотрите на состав Политбюро, то там не были представлены все 15 республик, там 80% было всех вот этих москвичей и новых москвичей, таких как Брежнев, который подтянул свою Днепропетровскую мафию, и тогда ходил такой анекдот, что было три периода до Петровский, Петровский и Днепропетровский, имею в виду э, Брежнев. Э, вот, ну вот у меня как раз, э, как раз э, мое детство э, выпало на правление Ларового э, Леонида Ильича да, Брежнева. Я это хорошо помню. Да, э, значит Брежнев и э, Естественно, он казался таким комическим персонажем, особенно вот да, при это да, причумакивание, это покашка, это, конечно, создавало некий эффект. О! Приветствую Александра Гораре. Да, это все, конечно, было забавно, но если сравнить с сегодняшним днем, то сейчас просто... Все это выглядит сейчас, катастрофически, чем тогда. Мы жили, я знал, что мы живем не богато, но, собственно, и э, не было такого ощущения, что я живу в каком-то бедности, э, нужде. Каждый месяц, э, каждый год ездили отдыхать. То есть как-то мы жили, но э, нам все время внушали с экрана телевизора, что СССР самая лучшая страна в мире, у нас самое счастливое детство. В общем, у нас нет никаких каких трудностей, нет безработицы, нет забастовок, нет ничего такого, вот и вообще все замечательно. Но, как выяснилось, то, что нам говорили о Западе, это было мягко говоря полуправдой, потому что нам говорили то, что нужно было говорить. А что касается того, что те же безработные себя чувствуют полноценными членами общества и их пособий хватает на проживание нам об этом естественно не говорили и в общем нам нам говорили то что нужно чтобы не завидовали потом Поехать <связь> как, как, в кап-страну это просто было нереально. Даже соц. Со, со, со страну сложно было поехать. Но э, люди как-то получали какую-то информацию. Естественно, э, опять же, смотрели фильмы, видели, как там люди э, живут, э, во что одеваются. И несмотря на так называемый железный занавес какие-то, приходили и пластинки, и, вот как я говорю, фильмы, и мода как-то э, тоже приходила в советский союз вот помните эти бабеты знаменитые так что все равно сср не был так изолирован от общего мира как сейчас россия и я с одной стороны могу понять ностальгию по сср но сколько можно жить прошлым почему нужно все время поворачиваться назад и смотреть что там вы уже прошлое не измените вы можете изменить настоящее и каким-то образом подумать о будущем. Нет, все копошатся в старом, начиная с Путина и э, другими товарищами, и говорят, как вот было хорошо, и нужно это все вернуть. Считаю, что это, поезд ушел, и нужно думать о будущем, и не надо изобретать велосипед. Есть какие-то, как я говорил уже ценности общие, общие. Вот, Гурейр пишет, вы говорят, что американские рабочие недоедают, а нельзя прислать нам в то, что недоедают. Да, замечательный анекдот, Саша, я его всегда цитирую по поводу недоедания. Но вот это... Вот эта ностальгия, это, с одной стороны, может и хорошо, но надо думать о завтрашнем дне, и о том, не нужно, как я уже сказал, изобретать велосипед и какие-то общие ценности, и свои национальные, говорят, вот, это наши там скрепы и так далее, ничего вашего нет, есть общие, общечеловеческие ценности, и нужно к ним стремиться, и сейчас, конечно, в... В контексте войны это все может звучать какой-то опять же утопией, но сейчас самое время подумать о будущем. Ну что, друзья, спасибо за то, что были со мной. На этом я прощаюсь. В следующий раз постараюсь подвести итоги уходящего года. Всего доброго, до свидания.